Ребят, давайте же пойдем по теме сырокопчения. Сырокопченая колбаса. Простая, проходная, самая вкусная, самая быстрая, самая удобная. Сырокопченая колбаса домашняя. Сегодня, вместе с вами, вот на ваших экранах, да? Почему я решил ее снять, вот экспромтом она родилась, потому что я нашел обалденное мясо. Говядинка, смотрите, какая шикарная. Грудиночка говяжья. вообще песня свиная грудиночка, шикарнейшая. Идеально все. Поэтому быстренько порубили, пока это все... Я сидел, подморозил, естественно. Порежу на ленточки, ленточки. Аналог, по сути, это будет э, дедушкин гостиниц. Посмотрите там в нашем ролике «Давайте вярить вместе». Колбаса дедушкин гостиниц. Тоже вот руками резанная на пластиночки, на тоненькие. Э, для чего я это я хочу сделать? Для того, чтобы красивый рисунок был. Большой, крупный рисунок. Вот как-то так. Набью я все свиную череву, она быстро засохнет, по сути, но ну, может быть завялится если мой холодильник позволит. Вот, э, стартовые культуры, ну либо, либо старты рапит, либо старты классика для сырокопченых колбас. Э, специи будут давать солями ферина, я их нашел, они мне нравятся. Они э, яркие, мощные и такие, достаточно благородные, высокие. План такой, режем на слайсы, на тоненькие полосочки, там по 3-5 миллиметров. Перемешиваем со всеми ингредиентами, набиваем в оболочку, оставляем на ферментацию в тепле при плюс 30 градусах. Все. Дальше вяление и увидимся с вами через, через полтора месяца. Все. А, нет, наврал. Мы с вами увидимся через э, две недели вяленье. Я буду коптить сырокоптить. коптить. У нас вот в нашем, с нашим Сергеем Александровичем, с оператором, есть планы закоптить. Через две примерно там две 2,5 недельки. Вот как раз тогда я буду ее ну, коптить и делать ее сырокопченой, Понимаете, да? Разница между вяленой и сырокопченой лишь в ароматизации дымом. Все, поехали. Друзья, как вы заметили, у меня не было предварительного посола этого мяса, это говядина, это свинина, да? Солить мы будем прямо сейчас, мы это делаем с вами. Вот пока я говорю, посол идет. Видите, цвет колбасы изменился, да? цвет фарша изменился, он стал серо-бурым, как раз это говорит о том, что нитрит натрия начал работать, он начал проникать в центр этих кусков, и посол у нас будет в формате ферментации. Что такое ферментация? Это закисление стартовыми культурами, которые мы туда положили, да? закисление этого фарша. Для чего нам нужно закисление, вы сами знаете, ну те, кто не знает, я расскажу. Нам нужно снизить pH для того, чтобы так скажем нехорошие бактерии умерли. да? Для чего мы капусту квасим? Снижаем pH, она закисает, подкисает, вырабатывается молочная кислота и капуста потом уже долго хранится. В капусте pH безопасного хранения это 3,5-4, а в колбасе pH безопасного хранения это 4,8-5,1. Вот, а спустя, вот со стартами Рапид, спустя, ну примерно полтора-двое суток, эта колбаса станет резиновая, такая прям как дубинка, плотная-плотная, она покраснеет, и мы уже можем направлять эту колбасу на вяление. Повторюсь, в тепле. Вот, либо при плюс 20, там, как вот сейчас у нас здесь есть, да, но лучше всего при плюс 30 градусах можно в духовочке там, на ночь поставить 30 градусов, 30 градусов не выше, для ферментации. Либо есть еще ферментационные боксы. Если бы я хотел сделать на, на колбасе красивую белую плесень, то я бы, конечно, использовал уже не эту оболочку, а череву какую-то. Да, ну, либо коллагеновую оболочку, ну, в общем, либо натуральная оболочка, либо коллагеновую. Либо Фиброзную, вот на моменте. Когда нам наносить плесень, так расскажу. Вот сейчас бы я обшикал или обмазал кисточкой суспензии белой плесени. Она у нас так называется благородная белая плесень. Пакетики по 7 граммов и подвесил бы все это дело в ферментационном боксе. Ферментационный бокс что такое? Просто коробка где э, плюс 30 градусов, и э, воздух э, ну, не движется практически, да? где тепло и влажно. Для чего? Для того, чтобы как раз плесень стартовала, и в, этот, в это же время у вас происходит ферментация внутри батона. Вырабатывается кислота с помощью стартовых культур, а снаружи батона развивается белая красивая плесень, которая покроет э, батон. Повторюсь, не этот батон. Пластик, на пластике не растет плесень, ну, практически не растет, да. Она растет на более проницаемых оболочках. Вот, собственно, к вопросу о плесени, если мы хотим получить ее. А? Но эта колбаса у нас в пластиковой оболочке, эта колбаса у нас будет коптиться, поэтому мы про плесень говорим, но подмигиваем, понимаем, что не будет плесень. Она не вырастет. Все, дальше мы с вами, возможно, увидимся через двое с половиной суток. Я покажу ее, эту колбасу, уже покрасневшей, уже красивой. Но, возможно, мы с вами не увидимся. Но ну, я вам уже рассказал, что с ним будет дальше. И вялим мы в обычном холодильнике, не климат-камере. Эта оболочка позволяет вялить в обычном холодильнике а, до потери веса ну примерно на 30%. Да? И вот где-то в серединочке вяления, когда она потеряет процентов 10, ну, то есть а, где-то дней через 10-12, может, через 2 недели вялением в холодильнике, я за эту колбасу закопчу холодным дымом. Вот как раз у нас сегодня мы снимаем еще параллельно другие ролики про сырокопченые ветчины, цельномышечные ветчины. И вот как раз мы с теми ветчинами их и закоптим. Стартовую культуру мы добавили, они сейчас работают. Нитритную соль, нитрат натрия мы добавили в формате нашей инстасоли. Оболочку мы использовали такую, пластиковую, да, полупроницаемую. Цевку мы использовали крупную. Почему крупную? Потому что куски фарша крупные и они сквозь вот такую цевку у меня не пошли, первоначальным планом у меня был набить, конечно, череву, да, вот через эту цевку. Но э, из-за того, что куски, куски фарша достаточно крупные, ножом порубленные, я набил их уже через такую цевку, потому что иначе они не проходили бы, да, и набил уже в более, так скажем, удобоваримую для начинающих, более удобную для начинающих колбасников оболочку. Все, сказал все, увидимся через, ну, примерно три дня. Прошло э, трое с половиной суток. Э, смотрите, как выглядит наша колбаска. Вот я поближе покажу, да. Шикарная, красная. Ферментация прошла. Все хорошо. Мой ответ санкция. Колбаса – это просто. Сделано с любовью. Да, все дела. Мне вот это нравится. А, вот красный, покажи. Красный. Вот видите, да? Вот, видите? Отличная ферментация, все хорошо Здесь много жира Это домашняя, домашняя сырокопчаная колбаса Оболочка проницаемая для дыма Поэтому через... Ну, в принципе, ее уже можно Отправлять на копчение Но, скорее всего, я, наверное, буду вместе С ветчиной коптить Ну, с цельномышечной Мы же еще параллельно ролик про ветчину снимаем Давайте вялить вместе, который, да, ролик про ветчину Поэтому коптить будем дней через 10-12 За это время что произойдет? Это оболочка, эта колбаса уже подсохнет, процентов 10-15 она уже потеряет за 10 дней. И, в принципе, уже будет готово, ну, будет хорошо выглядеть, вот так, да, так можно сказать. В принципе, все, все, что я вам хотел, я показал. Смотрите, где был контакт с кислородом, вот фарш все-таки темный остался. Где более влажно было, он более, более красный. Это все из-за того, что оболочка проницаемая. Поэтому лучше всего, конечно же, на, на время ферментации, закисление этого, этого фарша, да, закрыть герметично, чтобы она, ну, влажна была, да, чтобы она, она сначала все-таки покраснела, а уже потом э, начала сохнуть. Иначе она у вас станет коричневая. Ну, вот как, знаете, вот, а Ну, что, что с ней было? Вот как оно у тебя такой стало? А это верхние ряды в пакете. Я же в пакете так и держал. То есть я забрал со съемок, со студии. мы приехали и положил в пакетики вот на, просто на, на пол, в тазике, для того, чтобы она это, ферментировалась. И вот верхние слои, они в пакет был не герметично завязаны, так, ай яй это... Не ну, Да, ребят, да. Ничего страшного бывает. А вот нижние люди, смотрите, какие. А что, она плохо просолилась или что? Нет, все хорошо. Просто она сначала окислилась, а потом уже просолилась. А и что, поэтому в итоге цвет как уже как бы все. Ну, на цвет только повлияет и все. Ну, такой более коричневое. А на вкус. Но, смотрите, когда она начнет, она начнет краснеть, подсыхать, она покраснеет. Когда она, она подсыхает, она сильнее краснеет. Вот и, и что, там. получится отородное? Яркое, красное, да, все хорошо будет. Но лучше всего, конечно, когда она вот именно сразу красная. Вот так лучше. То есть закрываем, и она у нас ферментируется под пленочкой. Лучше всего, конечно, делать... Ну, здесь неважно, здесь достаточно плотный батон. А вот если батоны с натуральной оболочкой, то тогда будут, возможно, проблемы, если они у тебя на дружке валяются и деформируются в процессе ферментации, то тогда они как раз и будут у тебя останутся в, таком форме, в, таком, в такой форме деформированной, да, и именно таким образом делают квадратную сыровяльную колбасу. Те, кто видел, да, может быть, обращали внимание, что есть такие квадратные колбасы. Их на трое суток просто под дощечки, во время ферментации в тепле, под дощечки, в квадратную форму укладывают, немножко давление создают. И она так, таким образом ферментируется, так скажем, застывает, как, как, как цементный раствор, да, и таким образом она уже, уже держит форму. Вот так делают. Так тоже можно. Так что все. Увидимся с вами через 10 примерно дней. Вы увидите эту колбасу, настанет красоткой. Итак, ребят, домашняя сырокопченая. Прошло 20 дней вяления. Вот так она сейчас выглядит. И сейчас мы ее понесем на копчение. На холодное копчение в наш гараж. Вместе вот с этим вяленым мясом из ролика «Давайте вялить вместе». Итак, друзья, для меня прошло 20 дней. Для вас прошла, ну там, какие-то мгновения, да? Что хотел показать? Домашняя сырокопченая колбаса. Вот она у меня вялилась на балконе, вы, наверное, это видели, да? Просто положил на решеточку, сначала, а потом подвесил. И вот она вялилась на балконе, на котором было неизвестно, какая у меня влажность, ну там примерно 60-80% шли дожди, сейчас осень, понятно, да? Эта оболочка позволяет с собой многое. Вот, что я вам хотел показать, видите, потихонечку началось увяливание батонов, вот они такие стали яркие, красные, перепелесы, я так называю, да, вот, и морщинистые немножечко, вот уже влага начала уходить. Сейчас я что делаю, сейчас я хочу ее засырокоптить. Вы не смотрите, что эта камера такая красивая и блестящая, а это просто емкость, потому что для сырокопчения, ну, для холодного копчения, не важно какая это емкость, она может быть и вот такой. Какой-то любой, даже картонная коробка это может быть. Картонная коробка, представьте, это картонная коробка. Ты дырки пробил для палок, палки вставил, повесил колбасу. Зажег вот такой дымогенератор, вот такой вот дымогенератор. Вставил его, вот сейчас свечечку я зажгу, вставлю, и она будет коптиться там 6-12 часов. Так тоже можно. То есть, дорогие железки вам не нужны для того, чтобы сделать сырокопченную вкусную колбасу. Вам нужно просто знать, как это сделать. Принципы, мы говорим о принципах. Дальше. Значит, я буду коптить в термокамере нашей, но я буду ее использовать просто как, как емкость, как, как, ну, как ящик. Да? И все. Два типа дымогенераторов. Кстати, многие путают. Я сейчас стал, решил об этом говорить. Есть дымогенератор лабиринтный, который дает, не дает подогревания дыма и работает тихо, без электричества. И э, дает ароматный-ароматный дым. Здесь же еще можжевельничек с, с зеленью, да, с травками. Вот. В свою очередь... Наш э, сапоговый дымогенератор, так, так называемый сапоговый, да, эжекторного типа, дает много дыма, раз в пять больше, чем лабиринтный. Поэтому и время для достижения одного и того же цвета, да, и для конденсации э, коптильных веществ требуется разное, не надо их путать, не надо их смешивать. Потому что мне тут недавно один человек написал, типа я вот купил какой-то там дымогенератор коптил, ваши вашей оболочке, на ла Ферме, кстати, он на и коптил 8 часов, и у меня вся черная оболочка, вся в смоле, отвратительная оболочка. Ребят, ну это просто нужно учитывать. Вот эти доминераторы сапоговые, они выдают много дыма, и коптить сапогом нужно, ну, максимум, там, 3 часа, дробно, с паузами в 3 дня. Да, 3 часа откоптил, 3 дня она повисела, повялась, и через 3 дня снова ты начинаешь копчение. Вот здесь можно коптить 1-2 раза по 6-12 часов, потому что нагревания никакого, концентрация дыма маленькая, и э, колбаса не сильно, так скажем, перекапчивается. Вот, собственно, что я и хотел сказать. Все, заряжаем на копчение, и с вами увидимся уже, когда она будет готова. Я покажу вот этот цвет, все-все-все покажу. Ну что, друзья, копчение у нас закончилось. Хотел вам показать, как отличаются батоны. Этот у нас остался контрольный, не копченый, а эти у нас все копченые, да? Вот так они отличаются. Ну, 4 часа копчения с нашим сапоговым доминератором в термокамере все-таки многовато, мне кажется. Ну, прям запах резкий. Увидимся мы с вами примерно через месяц. Сейчас прошло 20 дней, да? Ну, примерно через месяц она будет совсем хороша. И попробуем, что получилось. И сравним эту колбаску некопченую и эту колбаску копченую. Все, до встречи. Друзья, продолжение нашего ролика Вернее, даже окончание ролика Про сырокопченую домашнюю колбасу Вот в этих условиях э, У меня все здесь вялится Это не копченая, это копченая Вот, сейчас мы с вами возьмем и пойдем порежем, по попробуем. Почему я решил закончить? Потому что здесь на балконе уже стало прохладно, где-то ну, где плюс 5, плюс 3. Вот. И она уже начала ну, просто слишком твердой становиться, когда вода замерзнет, вялится, она перестанет. Да? Что можно сделать? Можно упаковать вакуум, закинуть в холодильник просто, да? В обычный холодильник, там плюс 4, плюс 6. Вот. Ну, либо просто уже съесть. <с> Наверное, так. Да, друзья, и... А Преданонс, так скажем, да, в декабре 2021 года мы с вами разрежем вот эти наши ветчины из сериала «Давайте верить вместе ветчину» и попробуем. Но я надеюсь, что они после того, как мы с вами их попробуем, доживут еще до марта примерно. Почему? Потому что ну, наиболее вкусно это будет спустя полгода после начала вяления, да, брезаула. Говядина в смысле говяжий глазной мускул. Та, та же самая говядина только сырокопченая. Это у нас что? А, а, Болычок. Болычок сырокопченой свиной, которая лома. Да? Это у нас 4 филечки вместе склеены в такой батончик. Шикарно получилось, прям вот то, что нужно. И шеечка сырокопченая, которая как называется? Ну просто шея сырокопченая. Копа, капокала, вот как-то так. Это мы с вами все-таки увидим э, в конце декабря, перед Новым годом, разрежем и посмотрим. Это вам в виде небольшого анонсика. Все. Да, и, ребят, те, у кого вот такие точечки черные возникают, не пугайтесь, это, это от металлической решетки останется только на пленке. Все в порядке. Не переживать, все будет хорошо. Да, друзья, забыл сказать, на балконе становится холодно, наступает морозы. Э, что мы сделаем дальше? Упакуем вакуум, ну или просто... Крепко-крепко закатаем стрейч пленочкой и положу в обычный холодильник. Он чуть-чуть э, сверху подсох, да, кусочки, но внутри еще достаточно мягкие. Вот, за это время, до декабря, э, влага перераспределится, и в, и в декабре, перед Новым годом мы получим идеальный продукт. Вот как-то так. План такой, вакуум или стрейч. Ну что же, ребят, прошло больше двух месяцев. Эта колбаса, ну, я ее назначил уже готовой, но ей бы, конечно, еще там, месяца полтора-два полежать просто в вакууме, в холодильничке, да. А, она отлично себя чувствует, она очень хорошо выглядит. Давайте порежем, это мне уже заказали, моя, моя дочь, третья младшенькая, она прям ее за ней только, только следит. Порежем сна сначала сыровяленую колбасу и порежем с вами сырокопченую колбасу. Понимаете, что разница между ними только в ароматизации дымом, да, при копчении. Ой, какая. Ой, я такой рисунок хотел получить. Смотрите-ка. Да. Вот так я хотел получить рисунок внешний вид. Да. Шикарно. Доволен. Приятно, когда у тебя получается именно по задуманному. Именно по задуманному. Потому что иногда что-то идет не так. Напомню, это говяжья грудинка, достаточно высоко жирная, там примерно 50% жира. Но вот я порезал ее тонкими пластами, хорошенько перемешал, и получился вот такой красивый, красивый мраморный рисунок. Все, я считаю, что картинки мы достигли. Сейчас он полежит после холодильника, ей будет немножко согреться, прям чуть-чуть согреться, да, для того, чтобы жирочек подтопился, и появился тот самый аромат вельного мяса. Ну, такой прям максимальный, э, сильный. Легкий аромат белого перца. Легкий. Кардамон. Вяленность. Вот этот вкус вяленого мяса. Да? Очень вкусно. Легкая кислиночка, прям легкая легкая кислиночка. Здесь прям идеально. Вот все как я хотел. Ну-ка, копченая. Аромат прямо я уже чувствую. Как духи. Правда. Когда ты ешь, у тебя все удается. М -м -м. Однозначно. Вообще. Это какое-то бледное подобие настоящей колбасы. Хотя казалось бы разница с выжидыми. Автоматически сливное отделение, автоматически тебе становится вкусно. Автоматически ты представляешь какой-то вот ассоциации с дедовым погребом, в котором висела колбаса. Он еще там шкурами этим занимался, но вот я помню, это запах вот мяса, шкур, вот этих вот соленых. М -м, обалденно. Изумительно, исключительно рекомендую вам коптить сырокоптить коптить и заниматься сыровялением. лучше всего, конечно, сыр копчение. разница вы знаете? я готов себе прям в ноздри его потереть. этот вкус? обалденно. все ребят, все знаете, все умеете. теперь вы повторяйте, у вас все будет получаться именно так. не поленитесь порезать ножом, подморозить мясо и порезать его ножом. вот будет прям красиво, прям смоленисто. удовольствие. все. Я думаю, что эта колбаса уже расписана. Спасибо. Пелайте, у вас все получится.